Вітаю всех глядачів YouTube-канала Львів Медіа. медиа». 240-й день героїчного противостояния украинского народа против Российской Федерации, загарбников и оккупантов. Далее я буду говорить русским языком, потому что що хочу, чтобы наша российская аудитория лучше понимала про те вещи, которые я буду говорить. Добрий Добрый день! Россияне. В понедельник на нашем YouTube-канале вышло видео-интервью из с русским военнопленным Абиловым Русланом Батыровичем. Парень достаточно жестко говорил о том, что происходит в России. И для нас это было нормальное интервью. То есть ну, человек нормально излагал свои мысли, рассказывал свою историю и буквально на следующий день мы достали документы о том что э, Руслан Батырович болен. И вот сейчас я просматриваю историю э, его болезни и заболевания, полученные в период военной службы. То есть Руслан, он рассказывал, что у него была драка и с командиром, кажется, и с лейтенантом. После этого он написал э, заяву на э, своего командира. И за его же сведениями его засунули в психиатрическую больницу. Давайте сами послушаем э, этот небольшой ответ. Нашей беседы и с Русланом Батыровичем Абиловым. Сколько на настрочков был? Восемь с половиной месяцев. А меня комиссовали военный Трамп. Это в России да, было. Да, а да, что, да. что случилось? Офицер меня мой избил, старший лейтенант очень сильно меня избил. Потом меня засунули в психиатрическую больницу, дабы я не смог давать показания в суде, чтобы у меня отнялась память. Меня кололи галапиридолом, феназепаном, квитиапином. Я забыл, как зовут мою мать. Потом, когда меня оттуда уже вытащили, меня комиссовали по статье 16D, типическое расстройство личности. Соответственно, суд я выиграл, но его оправдал, чтобы его не посадили. Двух девочек его дочек пожалел. Вот. Но в военном билете у меня стоит Д. Негодин. Соответственно, из-за этого я сюда приехал, чтобы восстановить возможность работать на нормальной работе, потому что меня никто никуда не устраивал, потому что там написано, что я псих. Вот и все. И так, как я сказал, чисто случайно мы к нам выслали документы, что до его болезни. И вот на экранах вы можете видеть заключение врача и там поставлен диагноз, заключение шизотипическое личностное расстройство. Также к нам попал военник Абилова Руслана Батыровича и на нем в этом военнике написано, что Руслан Батырович не пригоден к военной службе. Мы в Украине часто читаем о мобилизации. Вот вы видите еще раз возвращаясь к его военнику, и там стоит категория Д не годен к, воен, к военной службе в графе сведения о медицинских освидетельствованиях и прививках. То есть, что я хочу сказать, мы много в Украине здесь читаем, что мобилизируют много людей, которые вот они больные, например, вот хочу показать сейчас на экране вы видите статью от Радио Свободы. И, и там четко пишет, что в регионах России продолжается мобилизация. Эта статья от 28 сентября. Мобилизованные. Их родственники жалуются, что гребут всех, никогда не служивших в армии, после операции, инсульта, инфаркта, инсулино-зависимых диабетиков и даже людей, которые с трудом передвигаются после травм. Причина – абсолютное отсутствие медкомиссий. У Руслана Батыровича психическое расстройство, мы, как журналисты, не будем комментировать, что оно значит, и предоставим слово эксперту Андрею Гулю, который э, сможет объяснить, что значит шизотипическое личностное расстройство. Среди павла, розлад, это э, э, психический розлад, который характеризуется девакуаторой поведенкой, аномалией мышления и эмоций що подібно до шизофренії, але у ньому, за його проявами, недостатньо критерії для постановки діагнозу. Тобто, в даному випадку, е, ті прояви є значно звадженими, або недостатньо критеріїв, які є притомальні для шизофренії. Так? Зі сторони DSM-5, якщо розглядати, то шизотиповий розвиток особистості дещо по-іншому називається, они имеют еще и другую его квалификацию, и трактую его следующим: это тотальный дефицит междусотосных связей, дебат выходит из внешнего поведения, который выник в молодом возрасте и имеет порывы в разные жизненные комнаты. Я вам перечислю, какие основные критерии используются для постановки такого диагноза. Сам самом деле это то, что у особы есть дивные выслугивания. Без Это, це, наприклад, збіднене, бутаюче мислення, неадекватно абстрактне мовлення, ухиляння від там розмови. Тобто, коли особа спілкується, ми не розуміємо тих абстрактних висловлення, які вона використовує в час розмови, просто не розуміємо, вони не мають теоретичного заглязку. Це неадекватний або сплощений афект. Особа виглядає відстороненою, холодною и не например, наприклад, мінікою жестами, які є звичними у розмові. Дприкладу, це є или або усмішка під час згоди у Чи такі люди є небезпечними для оточуючих? Зазвичай допустимо у судовій практиці, судовой психиатрии, ми зустрічаємося з такими розладами. Вони випадають крайне рідко, але ми зустрічаємо такі розлади, оскільки. Такие особы зрідка редко попадают под на, на, на поле психиатра, поскольку цей развод не сопровождается выраженными грубыми порушеннями, нарушениями, И поэтому не попадают в поле психиатра, и люди оточивающие, вважают просто диваками. Дивный человек. Див, дивак живет, дивно вдягается, дивно говорит, дивно себя поводит. И очень редко... Они по потрапляють власне в якісь такі ситуації з правопорушеннями судовий психіатр ми їх бачимо, очень редко. рідко оскільки розлад сам не передбачає якихось таких е, постійних е, маячних ідей или іншої психопродуктивної симптоматики, що зачастую при психічних хворобах зумовлюють суспільно-небезпечну поведінку. Тому е, сказати, що ці особи є небезпечними через свій психічний розлад, є складно. То це є в край рідкі випадки, коли такими особами учиняются правопорушения, и мы их бачим в нашей сфере. Чи, например, такие люди могут там жить, работать, и взаимодействовать в коллективе, ну, в великих коллективах Дуже людей? Є? Дуже сложно. Потому что, в основном, тотальный дефицит <тас> международных связей. Для вас это поведение и идеи. Вот есть основные прояви этого развития. Таким людям есть край слабо бути в коллективе, они могут працювати звичайно виконувати такі роботи які не пов'язані с тесным соціальним контактом ну, наприклад з практики можемо сказати що були такі пацієнти які працювали допустим лісниц робота була не связана з людьми была чітка задача в тій роботі було необхідно перебувати у лісі допустим де якісь и за счет того, что не потребовалось близких социальных контактов и работа была абсолютно не связана с социальными контактами, а была достаточно проста, Этот человек выполнял свою работу в эффективно. А вот а уже по голову тут уже возникает сложности. Вот тут уже возникает сложности. Как правило, в большинстве случаев за таких условиях, где сложно таким способом покупать семью властную. Оскільки им сложно поддерживать эти контакты. Как правило, они проживают в большинстве, например, с кем-то из своих близких и То есть с датьками, с матерью или с матьком. А оскільки строить социальную кривую им очень сложно. Также хочу добавить, что на нас вышла также сестра э, Руслана, Наталья. Мы с ней два или три раза говорили и просили ее, чтобы она включилась к нам в эфир. Она долго думала, но в конце концов она отказалась разговаривать о болезни своего брата, хотя в личных разговорах со мной она подтвердила, что ее брат Руслан действительно болен. Он пропал, связь с ним пропала где-то в июле месяце, и вот они узнали, что он пошел воевать и находится в плену после нашего видео. Она плакала, то есть, можно сказать, даже ревела в трубку, но почему-то отказывалась говорить о своем брате. Почему мы этого не понимаем? Скорее всего, за все она просто боится за то, что к ней не придет ФСБ, у нее осталось, у нее есть еще два маленьких ребенка, и ее муж также пошел воевать. Что же мы имеем в итоге? Мы имеем позицию Руслана Абилова, который говорит, что он не болен и его просто поместили в психиатрическую больницу. А также есть позиция сестры Натальи, сестры Руслана Абилова, которая говорит, что ее брат болен и его ни в коем случае не нужно было брать на войну в Украину. И... В этом свете у меня есть две новости, и эти две новости плохие для вас, россияне. Если верить Руслану Абилову, э, что он здоров, и его поместили в психиатрическую больницу, это значит, что в России есть карательная психиатрия. И таким образом Руслана просто-напросто покарали за то, что он выступил против руководства в армии, против своего же лейтенанта. Если верить Наталье, что ее брат болен, то это значит что в России действительно на войну в Украину берут всех без разбора. Глухих, слепых и немощных, и даже психически больных. Поэтому вопрос, какую версию вы выберете?